что сказать мне про салон, про обслуживание, например, менеджер обслуживает очень хорошо, машины знает, что еще можно сказать, посоветовал мне чего взять, как выбрать, характеристики машины знает, не знаю, что еще сказать, очень отличное отношение и обслуживание в салоне.